Спасибо вам Киров, Элиста, Калуга, Тула, йошкар Ижевск, Тверь, Муром. Это реальные шины и они были тогда сто лет назад. Какой марки, какой фирмы были эти шины? Ярославский шинный завод, да. Ну, это как вариант, но ну, версии все мы все принимаем, конечно же. Компрессор нам воздух дает, процессор работает плотно, и ГИБДД нам в дорогу споет. Что с Йокохамой надежно и четко. Вот видите, у девушки Бейджик. Я хотел узнать, как ее зовут, написано Йокохама. Я могу к вам обращаться как Йокохама. Хорошо, поехали! С вами разговаривает директор. Дире директор, а, что хочет директор? Ты, подожди, ну ты ты на громкой связи. Допустим. То есть вы с директором на ты? Да. Прекрасные отношения. Директор где? В Москве? Конечно. А, он, он здесь, среди нас? Да. Раз, два. Три. Вы когда-нибудь катали шарики? Если вы достаете свой номер, вы забираете вот этот сертификат. Это как, оргазм. как оргазм. Да. Мне... Ну вот, видите. Вот это нормально. Только не Володя, а Володя Владимирович. Ладно? Есть такая традиция, да, в футболе. Что в конце матча футболисты обмениваются футболками. И я тоже взял футболку. Вот, я ее вам принес в пакете. Вот, хочу вам ее подарить. Надеюсь, что вы мне тоже подарите футболку с пакетом, с пакетом контрольных акций вашей компании. На сцене группа Моральный Кодекс.